Вот здесь какая важная штука, что если ты делаешь это не в ущерб своей жизни, то есть твоя душа не страдает от того, что ты с мамкой мамкаешься, тогда окей. Но если, например, в то время, когда ты находишься с мамой, страдает твоя личная жизнь, твои, например, отношения с мужчинами, или, либо еще что-то, тогда, конечно, это неправильно. Значит, ты тогда ну, не свою судьбу проживаешь, а мамину пытаешься проживать. Вначале ваша душа, а потом души всех остальных там мам, папы и так далее. Потому что из-за чего возникают вообще претензии, из-за чего возникают обиды, они возникают из-за того, что вы вначале берете, делаете то, что не хотите в отношениях с человеком, потом ожидаете, что вам это вернется. А человек думает, ну, раз делать, наверное, ей нормально, хочется, значит, что я возвращать не буду. Ну. ну, и тогда возникает, а, неблагодарная скотина, как он мог или как она могла. И вот эти фразы «я на тебя всю жизнь положила». Это вот именно оттуда, когда э, человек э, что-то делает не потому, что хочет это сделать, Потому что у него есть жалость, вина, хочет понравиться, есть ожидание, что его похвалят за это. Что мама, например, скажет, вот моя история да, с моей мамой и ее, и ее мамой, то есть моей бабушкой, да, что она пыталась заслужить ее признание и похвалу. А бабушка думала, что, ну, наверное, раз работает, там, как бы полет приезжает, ну, наверное, делать больше нечего. Ну так а что за что ее за что ее хвалить? За то, что я ее свободно, э, за то, что я предлагаю чем-то заняться, так это на еще мне должна, что я ей работу подкидываю, чтобы она не скучала там и не страдала от ничего не делать. Понимаете?